обратить свое внимание. Мы постарались собрать самые качественные, многофункциональные и стильные уши, которые будут шикарно смотреться вместе с вашим смартфоном или планшетом. Все ссылки вы сможете найти в описании под видео. Ну а тех, кто примет участие в конкурсе, ждет шанс выиграть 50 долларов. Беспроводные наушники Meizu Pop 2 выполнены из того же белого Глянцевого пластика, сборка и качество материалов очень приятные на ощупь. Из-за своей формы наушники отлично сидят в ушах и даже при беге или активных нагрузках. Как и первое поколение, Pop 2 имеет сенсорное управление на фронтальной части. Как утверждает производитель. Наушники имеют защиту от воды IPX5, это значит, что в них можно заниматься спортом, гулять во время дождя, но мочить или купаться нельзя. Снизу бокса расположился зарядный Type-C порт для быстрой зарядки. Хорошее решение, но пока POP2 не имеет беспроводной зарядки, хотя в первом поколении она была. Зато наушники получили обновленную версию, Bluetooth 5.0. По сравнению с прошлой версией, генерация и качество звука не особо улучшились, но качество связи стало намного лучше и сильнее. Если выбираете наушники для повседневного прослушивания музыки или для занятия спортом, тогда это будет хорошим выбором. Каждый канал Наушников получил по 55 мАч емкости батареи, что обеспечивает около 6 часов автономной работы при 75% уровне громкости. В зарядном кейсе находится батарея емкостью 350 мАч, и вы сможете перезарядить наушники в течение полутора часов. Поэтому время автономной работы будет приблизительно 20 часов. В настоящее время вы можете заказать и купить по хорошей цене – 53 доллара. Представлены беспроводные наушники Redmi AirDots с автономностью до 4 часов по цене 15 долларов. Наушники оснащены 7,2 мм динамиками и чипсетом RealTech. Заявлены поддержка беспроводного стандарта связи Bluetooth 5.0 и функции шумоподавления. Благодаря встроенным микрофонам наушники могут также использоваться для совершения телефонных звонков. Емкости встроенной батареи достаточно для четырех часов работы в автономном режиме при этом масса каждого наушника составляет всего 4 грамма комплектный зарядный чехол обеспечивает до 12 часов автономной работы наушников на одном из наушников имеется управляющая кнопка она служит не только для включения и выключения но так также для выполнения других функций. Самое приятное в этих наушниках – цена. Как говорили ранее, они оценены в 15 долларов. Новинка 2019 года. Беспроводные наушники QCY-T3. Этот бренд тесно связан с экосистемой Xiaomi. Поэтому имеет высокое качество и инновационный дизайн за приятную цену. QCY T3 выполнен в глянцевом черном цвете, который выглядит красиво и элегантно. Инженеры добились идеальной анатомической формы, что позволяет наушникам уверенно сидеть в ухе. Изюминкой T3 является полноценная тач управления. Это позволяет не только переключать треки, но и управлять громкостью непосредственно при помощи прикосновений. Стоит отметить влагозащиту по стандарту IPX5. Поплавать с ними не удастся, но обеспечивает защиту. при занятиях спортом или если вдруг попали под небольшой дождь. Оба наушника QCY T3 могут использоваться как два совершенно разных устройства. Например, во время вождения автомобиля удобно пользоваться одним, а второй может находиться в боксе. Наушники QCY питаются почти 60 мА каждый. А зарядный чехол имеет аккумулятор на емкость 600 мАч. Их можно использовать от 5 до 6 часов без подзарядки, которых достаточно для ежедневного использования. Что касается меня, я обычно заряжаю кейс каждые 3 дня. Продаются по умеренной цене 28 – 28 долларов. Huawei Honor X Sport AM61 – еще одни спортивные наушники, в этот раз от всемирно известного бренда Huawei, являются полностью оригинальными и поставляются напрямую от производителя, что, без сомнений, является огромным плюсом. Так как гарнитура позиционируется как спортивная, отличается небольшим весом в 5 грамм на каждый наушник дизайном, легко и надежно крепится в ухе. В комплекте идут несколько насадок на динамике, большая и маленькая, тем самым приятно удивляя владельцев крупных и маленьких ушей. Проработать они могут до 11 часов в режиме аудио. Также в наушниках можно регулировать громкость, принимать или отклонять звонки. Как и все спортивные аналоги, обладают степенью защиты от воды IPX5, которая, напоминаем, обеспечивает защиту от водяных потоков с любого направления. Очень быстро в течение всего трех секунд подключается к устройству и держат стабильный сигнал в пределах нескольких метров. Предназначается для использования со смартфонами на базе Android и iOS. Однако не исключена возможность Взаимодействие и с другими моделями телефонов. Цена на товар составляет ни много ни мало 30 долларов за штуку. Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 2 Pro. В этот раз Huawei решила не экспериментировать с конструкцией наушников, практически полностью скопировав дизайн Apple AirPods. Интересной особенностью FreeBuds 2 Pro стала поддержка технологии Bone Voice ID, биометрической аутентификации с помощью голоса. Реализуется она благодаря тому, что наушники научились проводить звук через кости черепа. Кроме того, управлять FreeBuds 2 Pro можно при помощи сенсорных зон на каждом наушнике. Одинарные или двойные касания позволят не только руководить музыкальным плеером сопряженного смартфона, но также принимать или отклонять входящие вызовы.